Всем привет! С вами Катя, и сегодня я вам покажу обзор на три моих самодельных слайма. Вот таких вот. Начнем с маленьких. Большой я оставлю на потом. Начнем с розовенького. Ой, тут же какая-то сучка. Вот такой вот смартфон. Он маленький такой. Вот так вот кликает. Ой, кликает, хрустит. Тянется вот так вот. По-моему, тянется нормально для такого слайма. И как кликает. Нормально. Вот такой слайм. Поставьте ему оценку в комментариях. От 1 до 5 баллов я ему ставлю ну наверное 5 баллов потому что он для маленького слайма вот так вот растянуться он там тянется на какие то метры ну, короче нормально положим ее в свою баночку и переходим к следующему это вот такой вот зелененький. Ну, ну и кликнул, кликает, тянется, русти, еще раз тянется. Тянется. Вот так вот он тянется, хрустит и кликает. Оценка ваша в комментариях. У меня для него оценка с половиной бана, потому что он немножко перегибает к рукам. И не очень хорошо тянется в с половиной балла. Наверное, для такого слайма нормально. Я так думаю. Потому что я не знаю, сколько уже прошло. Прошло... Неделя прошла. Да. Неделька прошла, и они вот такие... Неделя прошла, и они вот такие вот слаймы стали. А теперь самое главное. Большой слайм. Вот такой вот. Достанем его. Он такого синеватого цвета. Вот так он тянется. О! Хрустит и кликает. А -а -а. Классно. Ой, лепнет немножко. Вот так рустит, еще раз показываю. Кликает. И тянется. И сейчас я, и сейчас для, ой, я для вас сделаю маленький АСМР. Сейчас, я, мне надо кое-что сделать сначала. Это тоже способ увеличения. Это способ увеличения такое я видела. Сейчас я сделаю для вас СМР. Розочку закручу. Такая вот розочка. Красавец. Вот такое видео сегодня получилось. Пишите оценку для этого слайма в комментариях. Мне интересно почитать. Да, мне очень интересно почитать ваши комментарии, как вы поставите оценку. И пишите для всех этих слаймов название тоже в комментариях. Всем пока!